Послушайте, сам по себе выход из компании ничего не решает. Всегда остаются вопросы. Кто становится правопреемником, Как выводились активы общества? Куда передали документы компании? Каковы дальнейшие последствия для вас? Ну, вы же не верите, что все эти вопросы могут просто взять и раствориться? Более того, наличие значительной задолженности перед бюджетом или контрагентами это отдельный разговор с обсуждением особого алгоритма работы, в котором нужно учесть и ваши интересы. В целом, на алгоритм ликвидации компании могут повлиять, конечно же, многие факторы. Например, наличие исполнительных производств, недостоверных сведений в реестре, корпоративные споры участников и даже регион местонахождения компании. Итогом нашего сотрудничества будут не просто регистрационные действия. Мы минимизируем риски привлечения к ответственности и защитим активы вашего предприятия.